Итак, друзья, всем привет! Еще раз с вами Олег Гудвин. Мы проходим специальный мануальный массаж. И если мы делаем массаж спины, то после ширинно-вертиковой зоны нам нужно вернуться обратно, чтобы ее снова согреть. Она же уже остыла. После СЭД-3, то есть когда мы голову, уши, точки все прошли, триггерные, культурные, биоактивные, возвращаемся обратно. Ставим скобу вот такую. Видите, растягиваем череп. За череп, за кости затылочные. Получается вот, а тут за кармиальные отруски вытягиваем голову, уходим назад, все движения теперь идут назад. Ролик вот такой ставим на шею. Покачали и пошли, продавливать позвонки вертикально вниз, это мы ставим шпалы, при этом обходим тело человека и становимся в нашу рабочую позу. Точкой дантянь по центру в разделываемой зоны. А мы будем сейчас всю целиком спины, если до этого мы работали по половинкам, с этой стороны, потом с этой. То сейчас все, все приемы сразу на всю спину. Завершающие такие. Это мы поставили, значит, вот шпалы. Если помните, мы до этого делали вот так вот. Раскачивают, да? Теперь тот же самое, только уже продавливаем вниз. Получается, от центра мы целимся в фасеточные суставы. Это вот они. Все суставы, они находятся, получается, в данном случае, вот как раз пальцы сюда попадают, в данном случае они находятся горизонтально к столу, эти щели такие, да, ну, вот их как бы расшатываем. Собственно говоря, хруст именно в них-то, собственно, и происходит. Теперь рельсы назад, видишь, все движения назад вынести, перепускаем кровь, если мы гнали кровь, вверх все время, да, тем самым увеличивая давление э, в голове, э, то вот сейчас мы все опускаем вниз, успокаиваем как бы человека, понижаем ему давление. Э, по этим рельсам получается два пути, тут стрелка, железнодорожного, второй путь, запускаем вагонетки, две руки жестко-жестко прям так раскачиваем его, видите, прям по ребрам там подходит к шахтам. Помните, отсюда у нас ракеты вылетают. И разгружаем. Одна с инструментами, другая с персоналом. Назад уходят вагонетки пустые. Теперь с этой стороны расшатываем достаточно мощно. Разгружаем персонал, инструменты и по лицам пошла ракета. Вот она тяжелая, окруженная идет. Почему? Потому что с декомпрессией мы работаем вверх. Вот видите, второй такой Усилие создаем, поставили ракету прямо туда, к шее. Вторая ракета пошла и назад уходит пустая. Где закончили, там продолжаем. Теперь мы все растираем, всю спину целиком, на половинке, а теперь всю спину э, расшатываем. Это уже, видите, упор в кость, вот, в крестцовую. Прямо до черепа можно. И раздвигаем. Такие тракционные движения. Видите, как ролик рука ходит. Техника роллинг. Называется. Роллинг. Напишите у себя. Вот от крестца до черепа. Видите, все растягиваю. Где закончили, там мы продолжаем. Рука переворачивается на, крови, на ось лопатки. А это чуть сдвигается на кость гребня поздошной кости, и вот туда закручиваем. Не совершайте ошибок, если вы останетесь здесь, то такого скручивающего момента не будет на крестце, надо именно на тазовую кость. Потом в обратную сторону, крест-накрест, меняем руки, ну несколько раз так, растягивали и где руки были, там остаются, тут захват за ребра. Здесь в бедренную, либо в тазовую кость. Не, не в мясо, не в мякоть, а в костиную. Мы работаем с, с костями и связками. Чтобы было мощнее, присядьте и своим бедром можете руку отталкивать. Вот бедром помогаете себе. Поднялись и теперь растягиваем то же самое, только вот сверху всем своим весом. Здесь потренируйтесь, чтобы у вас руки ходили вот так, вот так, если работаете запястьями, если локтями работаете, то вот так вот так вот отжимаете. Можно конечно и вот так отжимать, да, по-всякому можно. Можно и одним локтем от другой рукой делать, да? Например, вот так вот. Ну тут вариаций может быть много, просто. Разработанная мной схема, она позволяет самому себе больше э, работать с плечами. Ваши же плечи тоже, ведь, разминаются когда вы так тянете. Понимаете? То есть мы упражняемся за счет того, что сделаем массаж клиентов И, кстати, за счет упражнения э, меньше встаешь сам. Так что, вот, видите, я разворачиваю ладон на себя. Еще чем это лучше, потому что вот так вы вам приходится руки угибать так вот в локтях, да, если так растягиваете а силы меньше в итоге а когда вот так разворачиваете, рука выпрямляется и вы еще всем своим весом, видите, на, над ним получается мощнее техника то есть ваш центр тяжести висит по центру возделываемой зоны вот вместо продолжения усилий, да, по центру мой вес вот, ну и мы нарисовали вот эту картину с военной базой ПВО, да, с шахтами. Теперь нам, нам надо это все скрыть от потенциального противника. Берем два леопарда и все это поле теперь с сердцами вспахиваем. Все быстро вот так вот растираем до покраснения. Шестеренками захват трапеции тянем на себя. А трапеция любит, когда ее назад оттягивают и срываем всю эту пашню. Раз проход, два проход, тянули и три проход. Видите, полосы остались. Три прохода. Раз, два, три. Я сделал. Ну и теперь засыпаем шахты. Землю тут стряхнули. расслабили, и С такими похлопываниями делали. Пошел град. пошел дождь почки бережем тут особенно неплохо и чтобы снять вот это возбуждение после шлипка на коже да протяжка такая прилепили руку к мышце, и мышцы потянули так, трапецию потянул плечо потянул Квадратные мышцы потянули так. Видите, видите, прилипло и мышцы вытягиваем с тряской такой. Ну, в общем-то, все, мы завершили. Теперь на нашем поле чистеньком Заколотилась трава. Зеленая трава. И на этом массаж закончен. Можно человека поздравить. Накрыть его тепленьким полотенцем. И немножко успокоить. Легкое покачивание, незаметно убираем руки с тела человека и наши энергетические поля, вот я его поле теперь раскачиваю, потихонечку успокаиваются. С вами был Олег Алавгудвин, вам лучше быть здесь, записывайтесь на наши тренинги и приходите, я вам поставлю руки и с готовыми навыками в руках вперед в путь к победе. До новых встреч, друзья!